Так что я предлагаю никому не слушать этот бред. Бросай университет, ты поступил, бросай. В школе не учись, забивай, топи там и так далее. Ты станешь крутым. Все это бред. Опять же, домашняя так, ну как-то не очень. Ты как бы никто, ты чувствуешь свою никчемность. Скажем так, топишь к своей цели, да? Бухать, курнуть, это хорошо. Я пошел работать в казино. То есть они не на фарме набирают, сам прошел этот эксперимент. Вначале им даже поверил. Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем интервью с Алексеем Шредером И я без преувеличения могу сказать, что вот ты серьезный человек который Один из немногих, который колоссально повлиял на мою жизнь Вот я за твоим каналом наблюдаю самое. Вот он на Да, действительно, я тебе уже об этом говорил, как бы не раз Но, я не знаю, помнишь, не помнишь, в общем, не суть Это действительно так и есть И записать вот такое видео, совместно, там, тренировки или так Это было одной из целей на этот год И вот год уже почти прошел Угу. Собственно, все выполняется. Я, я понял. Намек намек понял. Все классно. Поэтому такой так. вот нескрон не списочек вопросов. Тут, в принципе, 60. Да, чтобы ага. все как бы было ну, давай. аккуратнее. С а, самых давай простых вопросов начнем, потому что, может быть, не все знают, сколько тебе лет сейчас? 30, 38 лет полных. Недавно не вспомнил, да, получается? Нет, полгода назад. Полгода. В общем, 38 с половиной. с половиной. И когда была твоя первая тренировка? Вот прям самая первая, прям в детстве. А с железом или любая спортивная? Наверное, вот и спортивная, и любая, потому что, я так понимаю, ты начинал не только железо, там турники, да? Самая первая попытка, скажем, подтягиваться, это можно считать тренировкой или нет? Конечно. Это было, как они называли, старты надежд, 1 сентября, первый класс. Я подтянулся больше всех в классе. То есть мы в этот день познакомились с, с другими учениками, mm -hmm. а я 10 раз подтянулся. Классный. Это был рекорд Но это не то, чтобы я с нуля да, Я лазил по заборам, по деревьям Это 6 лет мне было, да Я уже где-то с лет 5 лазил по заборам и деревьям А это очень похожая нагрузка и Я считаю, что именно поэтому Я подтянулся сразу 10 раз И вот тогда я начал заниматься на турниках С 6 лет Это получается 32 года общий стаж тренировки Да, если вот начинать от воркаута Ну воркаута, турникменство У меня это было турник ну, турникменством То да, 32 года Просто вот, 32. Мне сейчас 18, я понимаю, что это стаж почти два раза больше, чем. твоя жизнь. Хорошо. Как менялось твое отношение к учебе со времен школы и вот на данный момент? То есть, многие, допустим, в школе, пока еще не достигли какого-то возраста, они относятся к учебе плохо. То есть они не понимают, зачем что-то читать, зачем что-то слушать там. И даже к самой учебе, к школе относятся не очень хорошо. То есть, вот твое отношение. Ага. Мое отношение такое, пока ты школьник, ты не знаешь, что на самом деле лучше для тебя. И у тебя мотивация, как правило, ложная Мотивация что-то там гулять, хихикать, хахакать Это не пригодится Я знаю примеры, что кто-то там не учился на отлично И вон он теперь там на дорогой тачке катается И школьник охотно себя этим подбадривает Чтобы не учиться, он ищет себе оправдания У меня были другие оправдания, я тоже не сильно хотел учиться и Одно, что я делал хорошо, это я готовился к контрольным я готовился к экзаменам, и школьным, и в ВУЗе mm -hmm. У меня, кстати, красный диплом в ВУЗе wow. Но занятия домашние я особо не готовил никогда Я всегда на ходу, но ну, это за счет способностей Я на ходу все делал, но к экзаменам готовился Поэтому их хорошо сдавал, это не халява была а, Когда я вырос, я понял, что я зря в школе забивал на многие уроки Потому что сейчас мне, допустим, понятно, что чем больше развивается соображалка в те самые годы, mm -hmm. тем легче сейчас все дается. Хотя там и говорят, что троечники они это, они то, у них очень много психологических проблем, у них очень много всего нерешенного. Можно за счет пробойности каких-то связей, за счет наглости заработать денег. Но деньги это не все в жизни. Потому что у этих людей зачастую куча проблем, куча стачек с своими вторыми половинками, со своими детьми. И как бы в голове много очень мусора. Я понимаю вот сейчас. И уже это понятие пришло где-то с 25 лет, то есть уже много лет, что если бы я с какой-то долей современного сознания оказался вновь, вновь на школьной скамье, я бы тоже по-прежнему много чего где-то там бегал, изучал, но я бы учился, уже историю бы читал дома как посмотрю сколько там прочитать нужно было тут 5 страниц да я сейчас вот открываю книгу пока доезжаю до своего клуба в метро я читаю там 40 страниц за 50 минут ну таких средних да а там 5 страниц по истории надо было почитать 6 по географии допустим я быстрее сейчас читаю но тогда и времени больше было и я понимаю что как бы вот эта вся информация она была бы мне полезнее во все последующие годы. И само развитие вот, интеллекта. Там нейронные миллионы связи, миллиарды, миллиарды, да, нейронов в голове. И между ними триллионы взаимосвязи. И вот когда мы учимся, даже если что-то мы потом забываем, вот настройка этих взаимосвязей, Она развивается. И потом легче развиваться дальше. Хорошо, дальше. Так что я предлагаю никому не слушать этот бред. Бросай университет, ты поступил, бросай. В школе не учись, забивай, топи там и так далее ты станешь крутым все это бред и чушь понятно что не одно в данном случае обучение определяет все дальнейшее в жизни как ты будешь развиваться но это один из важных факторов и об этом понимаешь когда вырастешь да. получается вот тот период когда ты понял для себя вот именно осознал необходимость в учебе постоянно да. это университет наверное был или чуть это, это даже позже это... университет но в университете я уже был получше чем в школе в плане подготовки опять же домашнее так как-то не очень но экзаменов в университете намного больше там каждый год два семестра и в каждом семестре допустим 35 экзаменов это не как в школе только в девятом и в одиннадцатом и куча зачетов то есть там уже я готовился более солидно и в основном на ходу из конспектов я всегда что читал вот перебежал в следующий корпус перед парой я всегда старался читать там уже начинается э, пара я уже читаю читаю то есть э, в школе я даже этого не делал в школе я больше халявил в УЗИ уже больше понимания пришло готовиться к экзаменам все сдал на отлично а когда еще несколько лет прошло а тогда я задумался о школьных годах годах и подумал блин что я там так забивал зря зря Раз, получается, пошла речь об университете, есть такое понятие, как золотые годы университетские. Вот ты согласен с этим, что именно человек, когда поступает в университет, это самые такие лучшие годы в его жизни, когда можно там тусить, гулять и делать все, что тебе вздумается. Вот после университета уже надо взяться за голову и так далее. То есть твое мнение? Абсолютно не согласен. Это прямо на 100% не так. Если человек вырос после университетских лет, и он говорит, что университетские годы лучше, то, к сожалению, этот человек не состоялся. Потому что если у человека в голове осознание лучшей жизни, это когда гуляешь, бухаешь, когда ты не пришей были хвост, то это у этого человека серьезная проблемы с самореализацией в жизни. Самые лучшие годы – это годы максимальной собственной реализации ты должен к ним стремиться всегда. Ты заканчиваешь вуз, ты стремишься. Если ты не стремишься, как я говорю, не прошёй хвост, ты на какую-то работу устроился, женился там или вышла замуж. И что-то работа, дом Работа, дом под, под компьютером, либо телевизором сутками Тогда я согласен Ты не реализуешь себя Ты как бы никто, ты чувствуешь свою никчемность И поэтому начинаешь петь песни Про студенческие годы Но сам посуди, что такое студенческие годы? Ты не зарабатываешь приличных Нет. денег Ты зависимый человек Ты все еще зависим от родителей Ты зависим от преподавателей От уроков, от экзаменов Тебя кто-то могут даже на картошку загнать, могут. Ну, к примеру, и так далее. Ты никто, никто. А если ты идешь, скажем так, топишь к своей цели, да, ты уже зарабатываешь прилично. Ты купил свое жилье, либо катаешься на своей машине. Не за мамины деньги, а за свои. У тебя есть какое-то дело. Ты видишь прогрессию, ты стремишься, да, и ты вспоминаешь прошлый год, сегодня ты уже круче, и зарабатываешь больше, и больше людей тебя узнают. Если речь не об этом, то ты продвинулся по службе, где-то там на своей работе в компании, да, вспоминаешь два года назад и так далее, ты чувствуешь движение, получаешь кайф. Это вам не студенческие годы. Студенческие годы эти бухать, курнуть, это... Это хорошо, то есть я не бухал, не курил, нет. Я считаю, тот, кто признает, типа, для него это было хорошо, ради бога. Но если нет дальнейшего прогресса, вот от этого, то, к сожалению, человек в тупике, в яме, если он так считает, у него большие проблемы. Он просто не развивается. Просто великолепно. Так, идем дальше. Смотри, ты, получается, работал тренером раньше? Да. И до начала YouTube-канала тоже основная работа, я так понимаю, была тренерская? До? До тренерской нет. У меня образование экономист-международник. Я должен был быть экономистом каким-нибудь. Ну, международник подразумевалось, что на предприятии, имеющие международные отношения, но, как всегда, отучишься на одно, а распределяют в какое-нибудь, извините, говно. Это в наших странах так, Да. За рубежом, там, если ты получил высшее образование, то намного выше шансы. Ну, там образование котируется выше, намного больше и зарплаты с высшим образованием там, крутые. А у нас, как обычно, закончил высшее образование, и потом крутись как хочешь, <laughs> чтобы нормально зарабатывать. <laughs> вот. а Что-то я потерял нить а, вопроса судьбу. Вопрос в том, что до, получается, YouTube-канала не работает. А э, Как бы я не мог долго определиться, чем мне заниматься. Я отслужил сначала в армии, uh -huh. а после вуза, сразу после вуза. Я сначала пошел в магистратуру, магистратура мне не понравилась, я понял, она платная, что я зря трачу деньги. Я ушел, а деньги у меня были заработков в Англии. Я в вуза ездил в Англию. Как студент, там программа обмена. Uh -huh. И я несколько лет Вообще был в прострации, я не знал, чем мне заниматься Я понимал, что вот экономистом сюда или там охранником в казино туда Какие-то зарплаты, ну не ахти, как мне за это жить Сидел в общем дома в деревне с родителями, помогал по хозяйству несколько лет И у меня в голове была каша, я не знал, чем мне заниматься И Я проторчал дома где-то года четыре, а вот я потерял их фактически и только потом меня уже выстрелило, что все, больше нельзя. И я пошел работать охранником в казино. Ну, потому что экономистом, во-первых, я бумажную работу не люблю, хоть я окончил международника, да. И во-вторых, низкие зарплаты. Охранником в казино и то больше. Я выдержал только 4 месяца, вечно накурено. Все эти обкуренные, ой, крупешки эти. Там курят за столом клиенты, прямо им в лицо, и они прибегают на перерывы, у них постоянные перерывы, и сразу же курят. Я в ужасе, везде был дым, я ушел быстро, и потом ко мне пришло осознание, это был 2008 год, вот прям щелкнуло. Знаешь, нужно иногда подключаться к интуиции, интуиция сказала, елки-палки, ты всю жизнь тренируешься, в том числе эти 4 года, что я сидел в деревне. Все как штык, какая бы работа ни была, как штык тренировался. Меня осенило, что почему бы мне не поехать в столицу Республики Беларусь и не работать с тренером. У меня все есть. И я, как модно сейчас говорить мотиватор, я просто в себя поверил внезапно, я уже увидел себя, это не была визуализация специальная, я просто увидел себя, уже себя, что я тренил. Угу. Тренер поверил и сразу увидел, и сразу побежал покупать себе эти шорты короткие, ну, эти, в которых тренировался еще в УЗИ на пауэрлифтинге, как они называются, велосипедки, и маяк себе накупил, поехал в Минск, нашел квартиру, поселился, пошел по клубам и буквально пять клубов обошел это было летом мне часто спрашивают как устроиться без всяких бумажек и там том, что что то что тренерское что-то закончил я прихожу по мне видно <laughs> что я что-то могу и э, сразу практически устроился и прошел в минске за 5-6 лет где-то пять клубов 3 быстро прошел в одном очень долго был Потом там, а, нет, я, наверное, нет, я лет 7 или 8 в Минске проработал, да, а в Москве 2, 8 лет. Первые три клуба в районе по году каждый, потом в одном 5 лет, а потом еще в одном год. Нет, 4 года, а потом еще в одном год. И вот я перебрал клубы, сначала был просто тренером, mm -hmm. ходил на дежурство, все как положено. Клиенты приходят на дежурство, ты их там обслуживаешь. Потом перешел уже в свободное плавание, сказал мне, другой клуб когда перешел, мне дежурства не нужны, у меня есть клиентская база, я привожу клиентов. На Начал так работать, да. И вплоть до сентября два года назад. Тогда я переехал в Москву. Я сюда приехал. Я уже был популярным блогером на тот момент. Я не устраивался ни в какие клубы тренером и не намеревался. Я больше особо тренером работать не хочу. У меня есть сейчас четыре ученика. Я больше не беру, если кого-то возьму, то только VIP, который будет много платить. Мне это уже не интересно особо. С некоторыми я сдружился. Там на терминаторчик у меня есть еще один человек который не хочет светиться хотя я бы снял бы как он тренируется у меня один засветится в ближайшее время вот там больше дружбы даже чем клиентских отношений заработки у меня другие и как бы с тренерством уже так 10 лет мне хватило да, хватило сейчас я больше все таки блогер и смотри получается когда ты только начинал youtube канал ты уже ты понимал, осознавал, что вот это твоя будущая жизнь, именно ты будешь на этом зарабатывать? Нет, я не осознавал. Как-то у меня недавно брал Денис Зиновьев интервью, и я сказал, как было на самом деле. Я просто посмотрел, что есть такой YouTube, я узнал о нем там нормально, так лет шесть буквально назад. Да, примерно 6 лет. Ну, мне показалось, что вот на первых каналах про фитнес, на которые я наткнулся, это был старый YouGifted, в основном, и там разные многие атлеты а, вещали, как мне показалось, жуткую дичь. Там, про то, что якобы набирают они, вот едят побольше, то есть они не на фарме набирают, пораздувались, а едят побольше. Сам прошел этот эксперимент. Вначале я им даже поверил, разожрался, стал жирный, талия заплыла, в силовых ничего не добавилось, 2 процента за год там добавилось, ну, ну даже как погрешность это ничто, вот. И я понял, что не судить про какие-то там про мышц. Суперсеты, там дропсеты, база – это фигня. Нужно главное чувствовать изоляцию. Я думаю, елки-палки. По крайней мере для натурального спорта это не так. Я это сообразил и что я выйду в YouTube и буду против них что-то снимать, альтернативную точку зрения. Но я не думал о том, что это моя судьба YouTube, что я буду на нем зарабатывать деньги. Про монетизацию я вообще ничего не знал. Сейчас монетизация дает мне неплохой заработок а тогда я даже не планировал никаких монетизаций я просто хотел туда попасть и высказать альтернативную точку зрения поскольку я был вот обурен как мне показалось несправедливостью вот этой ложной точки зрения вот я так вышел на youtube но не планировал ничего зарабатывать а то что получилось дальше это был приятный бонус это прям получается будущая жизнь судьба да да я, кстати, планировал поступать еще со школьных лет в Академию физкультуры и спорта и идти в спорт Видишь, родители не сильно поддержали, я стал экономистом В училище Олимпийского резерва я со школы не попал, соответственно, в Академию физкультуры и спорта я не попал Но а, вот это стремление все равно привело меня туда, куда я и хотел Реализовываться Реально реализовываться как спортсмен, пусть уже поздно как профи Может, оно и лучше, что не как профи Потому что профи, особенно в силовых, там везде химия Сто процентов Может быть оно и лучше так И я все равно попал туда, куда я хотел А подожди, получается профи Допустим, стритлифтинг если брать Ты уже профи в Да. Тем не менее как бы Отдельный наверное, спорт, где можно все-таки натурально В стритлифтинге возможно Есть такие атлеты, которых я опять же не сомневаюсь И они делают очень высокие результаты Это Дмитрий Липанов Григорий Скурихин то есть у меня ни единого сомнения нет А у них очень высокие результаты Также Максим Трухановец Евгений Лось Вот четыре атлета, которые Ну, себя я не буду называть Как бы уже неприлично Вот Точно которых я уверен, что натуральные атлеты По всем внешним признакам И они показывают очень высокие результаты